Да? ты проверял все все из вас знают веревка имеет два конца и одну середину согласитесь было бы странно если бы у веревки было например три конца и одна середина да я уже не говорю о том что было бы если бы у нее было четыре конца и одна середина это совсем странно но тогда можно было бы взять два лишних конца перетащить их на середину и мы бы получили две веревки пока все понятно да я... Хорошо, ладно, давайте помедленнее тогда и сначала. Вот что будет, если взять концы веревки и убрать их, например, в карман, то пока концы веревки будут в кармане, вот здесь, я ведь никогда не смогу завязать сюда, правильно Потому что концы в кармане. Если я никогда не смогу его здесь завязать, у меня не получится его здесь развязать. А если представить, что ну, у веревки вообще нет концов, да. Получается какая-то бесконечная веревка, ну ты-то знаешь, да? Это уже бред какой-то. Ведь концы это вроде как неотъемлемая часть, правильно? на эту веревочку, и тогда, по идее, все встанет на свои места. Разве? Спасибо.